Здравствуйте, уважаемые! Совсем недавно отгремел на просторах интернета алкообзор, дегустационный ролик на новогодние настойки нашего производства. И теперь самое время подкрепиться. Сегодня будем готовить лапшу от сенсой, лапшу Чапче по-корейски. Для этого у нас одна морковь, одна луковица, 250 куриного, кинза, сельдерей, масло собственно лапша из комплекта в ней в комплекте идет соус так что подписывайтесь на канал ставьте лайк этому видео смотрите другие видео с канала а мы начнем бобовая лапша соус семена кунжута так что теперь приступим горячую водичку закидываем Лапшичку. Вот так вот выглядит бобовая лапша. Варить ее надо. А пока она варится, отправляем в лок-сковороду разогреваться. Поливаем подсолнечным маслом, разогреваем. Ролик на бутылочке с Алиэкспресса вот здесь. Не, вот здесь. И в описании. Вот такой вот пакет соуса. Немного соуса. На саму курочку. Быстрая маринация. Мариновать будем быстро, потому что это куриное филе я уже мариновал по собственному рецепту. Недолго в лимонном соке, розмарине, соли и перцы Ароматненько Пусть постоит чуть-чуть Первым делом отправляем Лук И так сойдет Блин, вкус напоминает какие-то чипсы Блин, а что в самом соусе? Вода, подсолнечное масло, сахар, соус устричный. А, устричный соус. Вот что. Соевые бобы, пшеница, соль, сахар, крахмал, кукурузный, ароматический соевый соус. Соль, грибы. А, во, грибы, грибной Ф -ф -ф, привкус. Нормальная тема. Крахмал, кукурузный. Ну все, зашибись. Мне кажется, бомба будет. Две минуты на максимальном огне обжариваем лук с морковкой. Потом добавим сельдерей. Есть еще дополнительный ингредиент Шириранча, но это уже по желанию. Будем добавлять Шириранчу? Да Итак, бобовая лапша у нас отварилась. Сейчас мы ее обжариваем до эластичности. 2-3 минуты. Луку и морковки добавляем сельдерей все готово теперь сразу мясо и 4 минуты обжариваем все вместе сюда закинем сразу соусец Ну что ж, овощи с мясом обжарились, лапшичку мы слили, подобжарили с маслицем, она стала эластичной, и отправляем ее туда. Сейчас мы это все соединяем и отходим от стандартного рецепта, добавив немного шерранчи, совсем чуть-чуть, чтобы пуканы сильно не горели. И лапша у нас дошла после трехминутного обжаривания до эластичного состояния. И, как говорится, с лапшой все как с тетками. Мокрые уже не ломаются. Так что сейчас мы это все поболтаем и будем принимать в пищу. Итак, у нас все готово. Теперь украшаем семенами кунжута, кинзой, зеленым луком. Собственно, пробуем. Лапша чапче. Бобовая лапша с соусом чапче. На самом деле, от кинзыба я отказался все-таки. Что-то у меня она сейчас вообще не заходит. А шире раньше хорошо. Шри раньше добавляет. Приколюхи. Так что настоятельно рекомендую. Продается практически во всех супермаркетах. Коробочка. Чем, чем прикольно брать именно этот набор лапши, что соус в комплекте. И семена кунжута в комплекте офигенная тема. У таких коробок то ли три, то ли четыре вида: гречневая, пшеничная, бобовая, лапши. Каждый рецепт прилагается, даже на ней три вида рецепта. Этот типа самый сложный, остальные есть на скорую руку, чисто с овощами, без мяса, ну вообще личная тема. Рекомендую. Пачка стоит чуть меньше 200 рублей. На 4 человек, по-моему, вот такой порции, э, такого объема вполне хватит. Сытно. Свежо. Натурально. Так что, <coughs> спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк этому видео. Смотрите другие видео с канала. И ждите новых роликов. Пишите свои комментарии. Пока.